Всем привет начинаем проект протестантской аналитики крестовый подход поставьте пожалуйста лайки в самом начале подпишитесь на этот канал и распространяйте это видео по возможности пишите комментарии тоже не забывайте из Европы, я Сергей Степанов и Андрей Матынга из России многострадальной, но не такой многострадальной, конечно, как Украина, но все-таки Альберт Раткин из Калуги, епископ церквей. И поговорим о вообще современном положении, что ли, церквей, у которых, например, забирают молитвенные дома. Таких уже немало. Ну, может быть, не десятки, но вот здание как раз церкви Альберта Радкина, да, оно опломбировано сейчас, и они собираются буквально в палатки на территории. Но есть же возможности да, решить эту проблему. Но какова цена, как говорится? Поэтому об этом сегодня и наш разговор. Андрей, тебе слово. Да, ну, мы следим, конечно, за ситуацией с храмом в Калуге, и вот Альберт недавно говорил, что когда его выгоняли из союза ХВЕ, ему обещали расколоть церковь. Как идет этот процесс? Раскололи, исполнили обещание? Приветствую всех, всех зрителей. Спасибо за вопрос. Спасибо, Андрей. Мне кажется, тебя представляя, Сергей сказал, что ты из России. Или, или, или мне послышалось? Нет-нет-нет, про вас, Альберт, я говорил, что вы из России, а, да. Внимательно. <свят> не надо путать, да, а то мы можем попасть. <свят> Тот, кто из России, он вынужден фильтровать разговор, как это говорится. Да, не все слова даже приличные можно произносить, если <свят> ты в России. Но ну... я думаю, вы это искусство освоили в, первой, э, в полной мере, поэтому можем, можем спокойно <свят> с вами разговаривать. Но смотрите, что происходило. Это было случилось чуть более года назад, в сентябре. В сентябре у меня было два разговора. Первый разговор, э, я был в Орле, конференция была, церкви, церкви Божия, жив э, был еще Павел Сергеевич, епископ э, национальный, Абашин. Вот. Я был там, мне позвонили с Москвы, сказали, Мацулу хочет поговорить. Вот связь была плохая, я отъехал поближе к городу. Вот, и мы проговорили больше часа, и на следующий день они позвали меня в Москву. Я думал, с Пацулой встретимся, поговорим один на один. Вот. И, но там были четыре человека. Олег Попов, Неретин и э, Дмитрий. Дмитрий, как же его фамилия? Это из, из Саратова. Брат пастор. он сейчас э, забыл фамилию. Вот. Ну такой, Он секретарь и в, в «Слово жизни», он секретарь и Еврос ХВЕ Духовного Совета. Ну, то есть такой паренек устроился хорошо, как я говорю, теленочек двух маток сосет. И там, и там зарплатки, видать, и все остальное. Вот. И у нас состоялся лицом к лицу разговор, вот, где они прямо, Ма Мацулла начал с ультиматума, сказал, нас уже достало твоя деятельность, канал. Все шло вокруг канала, вокруг голоса, вокруг тех проблем, которые я начал поднимать. Ладно, одно дело я поднимал постоянно это все в союзе и, и в ассоциации. Да? Речь Но идет когда... о, о YouTube-канале «Взгляд с небесной», который вы да, видите а... да, активно. Вот, и я, конечно, ну знаете, честно был э, огорчен и ошарашен, я Мацуле в прямую сказал вот, после ультимата. я говорю, ты мне ультиматум ставишь, он говорит, да, уходи, и все, мы, нас уже достали, на нас давят, ты должен уйти, то есть мы из-за тебя не хотим там страдать, и все, потом эту версию уже, здесь в Калугу приезжал Ряховский, встречался с руссковоедешными, э, тут несколько пастырей у нас есть еще тоже, вот, Пол они переназначили. Вот. Потом тоже версию озвучил, говорит, лучше в жертву принести одного человека, чем а, как бы, пострадал бы весь Союз. Ну, то есть я вот был тем как раз, как они говорят, возмутителем, из-за которого мог пострадать весь Союз. Я Мацули тогда сказал, знаете, для меня вот... Ну, что было такого шокирующего, я ему сказал прямо в лицо, я не стыжусь своих слов, я говорю, Мацуло, моему великому сожалению, ты взял в России все самое худшее, ты взял диктаторство, ты приехал из свободной страны, где есть свобода слова, где есть свобода Из Швеции, слова, напомним. Из Норвегии, он норвежец сам. Где каждый может выражать свое мнение. Я говорю, и ты давишь на меня сейчас, чтобы я закрыл канал, вот. Но они впрямую сказали, мы приедем к тебе, мы, мы разрушим твою церковь. Рядом сидел Олег Попов, он повторил Ульсимату мацулы вот, вот Мы сидели, их четверо и я один. Вот. На такие встречи, как правило, никого не дают взять, потому что я пытался на встрече с Риховским взять кого-то хотя бы со стороны. там. А записать а... или под протокол как-то? Ну, вот смотри, как записать. Я, я же сделал, попытался сделать запись до этого. За месяц меня они вызвали на дух, ну, как бы, Духовный совет РосХВЕ. Там был Риховский, Дериенко, Реннер, Паша Реннер, сын. Кто-то еще был. Мартюничев и исходовец Эдуард Деремов. Вот. Весь суд надо мной длился, они хотели... Они как действуют? Они действуют по бумагам бюрократически всякие. Вот мы провели там то-то, то-то, нашли вот это, напишем вот то-то. И вот ты говоришь, надо записывать. Секретаря не было. И я, как, как нормальный человек, говорю, братья, даже в судах сейчас ведется аудиопротокол. Раз секретаря нету, протокол не ведется. Ну, мало ли чего, я забуду сейчас разговора. Я включил телефон, я говорю, вот, я включаю телефон, вот, чтобы никого не было сомнений, чтобы записать наш разговор и вы можете это тоже сделать. Ну и тогда взорвался Риховский, он орал там, он сразу открыл закладки, это было вот за месяц до встречи в Слово Жизни. Он открыл Библию с закладками, ребят, вот, вот, вот чтобы оно было понятно. И там сразу было это место с кощунником, как, там, я тебе руки не подам. В общем суд давно длился до открытия двери, вот пока я вышел, 4 минуты 40 секунд. Запись у меня есть, я еще и не публиковал, вот, вот это взрыв эмоциональный, и все даже слушаю. Ну, что все аудиозапись вы сделали. Ну, это тогда, да. Но да. в жизни они не дали записывать, ну, я не стал уже. Мне надо было выяснить все и понять. Вот. Они напиши заявление, выйдет сам. Иначе, иначе, иначе, иначе мы приедем к тебе, мы соберем людей. Вот, мы объявим тебя то-то-то-то-то, мы заберем у тебя все. Попов дословно мне сказал, Альберт, ты останешься один. Мы заберем у тебя церковь, мы заберем у тебя людей, мы заберем у тебя имущество, мы заберем твое доброе имя. это пяти... вот поведение братвы на районе вообще, вот просто криминальные какие-то разборки. Понимаешь, это узкий круг избранных. Церковь к этому не имеет отношения, церковь даже не знает всего этого. Это ребята, которые, ну, как, если твоя терминология, они банкуют, знаешь, они держат, <смех> держат свою мазь, держат колоду с картами, и они, конечно же, как шулера, где-то где-то мухлюют, где-то все. Я говорю, ну так же не делается, пиши заявление, вот прям при нас, что ты выходишь сам добровольно. Я говорю, ну дайте я хоть церковь соберу, в воскресенье, это был, по-моему, четверг, что ли, 17 сентября, что ли, или 16 -е. да. Я говорю, ну поговорю с общиной. Ну, соберемся, поговорим. А нет, у тебя нет времени. Я говорю, ну дайте хоть время помолиться. А нет, мы тебе времени дадим. Вот сколько тебе надо? 15 минут хватит, вот выйди сейчас за, за дверь, помолись, заходи сюда, пиши заявление. Вот буквально все так было. А, я а говорю, если ну, бы вы отказались добровольно выходить. А. Я связывался с юристами. В России все равно церковь отдельно от государства, когда нужно, вы понимаете, да, и в суде судебу прозвучало одно, уже было много таких рейдерских захватов церквей. В том же Ярославле, я не знаю, знаете вы или нет, что Дериенко не начинал эту церковь, он не был пастором. Вот. мы говорили как-то о нем, об Андрее. Да? Это такая, такая же ситуация была во многих городах России, в том числе в Челябинске, когда старых пасторов снимали юридически. Они находили зацепки. Такая же ситуация была вот со Щепковым в ростове на данном когда тоже же и церковь, и все движение отжали. Ну, вот, это... есть, получается, мы удивлялись рейдерской поездке Дериенко в Мариуполь, на оккупированную территорию, а внутри России это та, та же схема поведения. То есть да? выживаются какие-то, э, ну, скажем так, служители церкви, которых поддерживает община, которые законно избраны, как, как и должно быть в нормальной христианской общине, по крайней мере, в протестантской, да, когда община выбирает и назначает служителя. То есть он был выжат оттуда как-то, да отодвинут в сторону и назначен новый, вот в частности, Дерьенко. Интересно, интересно. знаешь Андрей, наверное, тут надо сказать, что сейчас многим церквям они подсовывают другие уставы, меняют. Я был... На Дальнем Востоке был, на Байкале, и дальше проехал. В прошлый год как раз у меня э, была поездка по всей стране. Я везде проехался. И я с удивлением узнал, что та же «Слово жизни» высылает свои уставы, где пастора назначают они, ассоциация. Церковь была начата, я был в шоке. Пастор один мне показывает, ну и на белом глазу, не понимает. Знаешь, у нас какая-то катастрофическая безграмотность пасторей. Вот, вот просто, даже в юридических вопросах, в простых, многие из них своих уставов не читали. Вот я вычитывал ему устав и объяснял, что у вас по уставу, кто чем рулит. Он говорит, ну они прислали, сказали перерегистрировать. но ну, мы перерегистрировали. Я говорю, понимаешь, ты начал в церкви. Ты приехал, а он, он приехал э, с другой... Да, Чего прям буду говорить, он приехал с Украины в свое время, там, в, в конце 80-х годов, миссионером тоже, как многие были. Вот. И вот так вот бездумно, без всего вот Подписал вот все эти. Я говорю, ты начал, ты трудился, с тобой команда вся. Но в любой момент, вот только ты что-то вякнешь, они тебя уберут. Они тебя снимут на основании твоего же устава, который ты вот по их задумке принял. Ну, и вот, понятно, вот. что люди, назначенные сверху, будут сохранять лояльность своим, своей вот этой иерархии и задвигать интересы самой общины на месте, ну, простых прихожан. Ты знаешь, я вернусь к тому разговору, я когда выслушал эти ультиматумы, одного, второго там, ну, причем Попов это так э, сформулировал, второй пастор слова жизни в Москве. Он говорит, Альберт, если мы с тобой еще друзья, хотел сказать ему крепкое слово, но воздержался тогда. Какие мы друзья, кто ты мне после этого? Я им одно сказал. Я говорю, вы же понимаете, что в такие моменты люди идут и идут в мир. Вот вы начнете действовать. Я говорю, вы... вы... Они говорят, да, спокойно-то. Я говорю, вы... Вы же не братья, вы волки лютые, вы, вы вторгаетесь. После этого они собрали за моей спиной. Ну, всегда есть в церкви люди, которые не понимают или недовольны. Ко мне был вот вопрос по каналу там у некоторых людей. Они собрали, обзвонили кого-то, пригласили. Приезжал сам Попов, и они вот вели эту деятельность. Вот. У меня был человек, которого я снял с пасторства. Уже год, наверное, в Тарусе у нас был. Ну, банальное воровство, все деньги себе присваивал, все, и община с нулем. И она вообще вымерла до, до нуля. Я говорю: верни документ. Он говорит, нет, не верну. вот И они его сделали пастором вот здесь, в Калужской общине, якобы 15-20 человек выдернули. Вот через эту ложь, через эти приезды: все, вы теперь наши, вы, вы под слово жизни там. А, Альберт не туда зашел. Ну и потом. Я написал бумагу, ну, чтобы историю рассказать до конца, да, что мы выходим. Я посоветовал с юристами, потому что юристы говорят, что суд в любом случае станет на сторону централизованной общины. Вот адвокат прям так и сказал. Говорит, вот они напишут в своем протоколе, что раз пять, епископа Альберта, и суд подтвердит, скажет, да, это внутреннее дело церкви, они разбираются сами там. Они, говорят заберут у вас все, они заберут собственность, они заберут все, что вы строили все, чем церковь владеет. Это вот тот храм, который сейчас стоит опечатанный, да, которым вы не можете Не На нас возложили ответственность по прекращению эксплуатации. Ну, люди говорят, как бы опечатанный, да. Ну, то ну есть, вот. по, сути, по сути, вы его содержите, но не имеете права им пользоваться. То есть, богослужение ну, не проходит. Ну, да, да. Мы палатку поставили. Три года назад мы купили. Вот уже третью зиму мы сейчас входим. Да, в третью зиму, да. Мы купили палатку. Там подутеплили немножко. Большую такую. Есть миссия, которая в работе, работает в России. Э, миссионерская такая. «Сто палаток», по-моему, называется. Вот, для... Ну, достаточно большую, немножко утеплили, но все равно холодно, знаете. Но люди не оставляют церковь свою. Вот самые сильные морозы вот были у нас, когда... но ну, мы протапливали где-то плюс пять, плюс семь. Холодно, немножко болеют люди, но, но, но любят Бога. Но, но Альберт, а оно того вот стоит, вот, вот эти вот страдания третью зиму уже, да, вот это... Ради чего все это делать? Потому что... Ну вот у простых верующих такой вопрос. Ну, ну что ему этот канал там какой-то, ну сколько его там посмотришь, что он там говорит, да, ну вот помолчи, я в, в свой адрес то же самое слышал, вот из-за тебя у нас будут проблемы, да, вот ты себе позволяешь, а потом к нам придут, а ты-то вот раз и там сбежал, да, а у нас из-за тебя вот будут проблемы. Неприятности всякие. Вот Вообще, она того стоит? Вот, ради чего эти жертвы, скажите, пожалуйста? Ну, я не веду руль, э, речь о жертвах, Сергей. Ну, что значит ради стоит -то это того? А где собираться в церкви? Где еще? Нет, ну, смотрите, очень простой вариант. К вам выходит э, какой-то представитель, там, РосХВЭ, и говорит... Мы решим все эти проблемы, да, но ты закрываешь весь канал, ни о какой там политике не говоришь, никакие церкви не посещаешь, отправляешь культ, да. Вот у тебя красивая ряса, вот и выходи там по воскресеньям, э, поговорил со своими, сколько у тебя там, 150 человек, да. Ну и все. Больше никуда, чтобы мы про тебя не слышали вообще ничего такого. И епископ Альберт Раткин так. Подумал, подумал и решил, а зачем мне это и все надо? Да, вот у меня тут живые души, вот, вот эти люди, да, вот, вот они для меня ценность. А вот эти всякие каналы, выступления, там борьба за какую-то справедливость, ну, в конце концов, кто-нибудь другой может побороться, не облеченный такой ответственностью. Ну что, по-моему, такое очень э, искусительное предложение могло бы быть. Сергей, мы все разные, знаешь, но... Я, наверное, другой человек. Ты говоришь, зачем? Ну, совесть ты не продашь. Ну, не знаю. И я же понимаю, что никого они еще не оставляли после себя. Никого. Не было еще. Вот обещание расколоть церковь. Чем оно закончилось? Вот те угрозы Она... годовалой давности. По воле. Вот эти приезды, я уже сказал, по поводу, они вытащили там человек 15-20 и плюс шла работа среди армян. Мы были оставались, скорее скажу, даже не были, оставались единственной церковью, где было армянское служение, потому что во все по России везде, армяне, как правило, ну, как бы это ни звучало в основном, даже если в церквях начинали что-то, они потом делили церкви, уходили и начинали свои. Вот. И на армян тоже было сильное воздействие. Вот. И тоже, тоже оставили. Вот. Хотя армянское служение я начинал сам, трудился среди армян много. У нас в Калуге, просто Сергей, наверное, знает, как бывший россиянин, у нас очень мощная, тут была армянская это компания Ташир, которая в Москве сейчас везде, она по России очень гремит. И в Армении очень сильно они гремят, они очень много скупают. Вот Все энергосети принадлежат тоже им в Армении, например. Это очень влиятельный бизнес. Поэтому я трудился здесь, работал сам, помогали. И я просил часто, знаете, у меня были смешные истории с пастором Артуром Симоняном. Я его, как увижу, всегда просил, это было еще в начале 2000-х годов. Там, я говорю, пастор Артур, дай кого-нибудь, у нас столько армян в Калуге. Огромная диаспора живет там. Дай кого-нибудь из служителей. И Артур всегда смеялся и говорил: "Армениян, не веря армянам, обманут, начнут с тобой, потом уйдут от тебя". Говорит: "Подними своего человека". Ну, такие диалоги были. Но даже поднятый свой человек, он все равно. Это, конечно, особая тема вот здесь в России, национальной церкви. Больше ну, а других. как-то повлиял на этот процесс вот, с армянской диаспорой вашей общины? Я встречался с пастором Артуром, я летал к нему специально вот когда все это произошло. Он, ну, у нас разговор состоялся, мы, мы дружим, и он сказал: "Альберт, я этого не знал, я того не знал, я еще чего-то не знал". Ну что мне показалось странным? Ну думаю, телефон-то есть, но ну, набери, если ты чего-то не знал, но ну, позвони. А мне сказали вот это, а мне сказали вот то, а мне сказали, что они отдельно от тебя это своя церковь, это, там вот этот человек начал. Я говорю, ну это ж неправда все. Ну. В общем, есть что есть. Конечно, потрепали церковь, и они трепят церковь везде. Люди уходят в мир, потому что они, ну, там немножко отделилась, тут немножко, а все равно часть людей ушли в мир. Я им тогда говорил, я говорю, вы ж волки лютые, вы людей просто жираете, вам все равно до этого, вот, сидел в Мацуле, смотрел в глаза. Ну вот если говорить о поведении ну, так называемых российских братьев, хотя, судя по всему, там никакой христианской морали вообще нет. То, то есть вот эти все заявления «мы вне политики», «мы занимаемся духовными вопросами», там даже я готов поверить, что они вне политики, но духовными вопросами там даже и не пахнет. Там просто исключительно шкурный материальный интерес прибрать какое-то имущество, а для чего это как-то материализуется в их личные блага, в их личный уровень жизни? Какой образ жизни вообще ведут вот эти все люди, верхушка, рост То есть это ради просто личного обогащения получается? А ради чего еще? Ну вот вы, вы поймите, вот тот же... Нет, просто для западного мышления очень сложно представить служителя церкви, который роскошно живет. То есть понятно, ну, как... что у церкви может быть большое имущество, возможности какие-то, ну, там, даже многомиллиардный бюджет. Но, как правило, служители церкви, вот здесь, на Западе, они все равно довольно-таки скромно живут. Ну, живут как какой-нибудь там учитель школы. Да, ну вот примерно, вот на этом уровне. Я тебя услышал. Спасибо за, за вопрос. Но ты знаешь, вот, например, для себя я решил, что я никогда не. Где не там, в поездках, особенно где-то в кафе и когда приглашают, где-то покушать. Но ты зайди на Facebook, может быть, сейчас поменьше этого стало там, или в ВКонтакте вот всех посторов. Причем это одиозный союз это в основном вот этот ты Фотографиями завалена, они в ресторанах сидят, они едят, то там, то в той стране, то в этой стране. Но это дикость, какая-то. Я много раз еще буду в Союзе, говорю, зачем вы это делаете? Что за мышление такое ущербное? Вот показать, какая жизнь у тебя состоялась. Ты сидишь там. А люди-то простые, несут э, кто-то свои последние пожертвования, чтобы ты вот сидел где-то в ресторанах там. Ну ладно, рестораны там, жизнь там богатая. Там. Но кто к чему привык? Тот же Рейк он привык там к роскоши, ко всему. У него дом такой и все остальное. Ну вот вопрос. Понятно еще с этими лихаинцами, у которых воспитание корнями уходит в Советский Союз или в какую-то дворовую криминальную культуру. Допустим, того же Деремова, если поизучать биографию, то человек из грязи в князи, то есть он буквально у него несколько лет прошло, меньше пяти лет от того, как он реабилитировался и стал епископом, замечу, там буквально вот очень стремительно человек скажем так, возрос, понятно, но вот Мацола, Рейнер, представители западной Философии, западной культуры, цивилизации, западного христианства, люди, приехавшие миссионерами. То есть, получается, они не приносят свою западную культуру, вот этот протестантизм, который, как правило, скромен, да? ну, по крайней мере, не роскошествующий и не ведущий вот такую вот показную жизнь. Ну, какой-то, да, снобизм не демонстрирующий Ну, что у них в голове происходит? Вот вы знаете их лучше, Мацола, Рейнер. Э, то есть они приехали, приняли вот эту криминально-бандитскую философию и комфортно себя в ней чувствуют? А почему бы и нет? Они бесконтрольны со стороны Запада. Это там, как ты говоришь, каждый прозрачен. А здесь кто их проверит? Кто посмотрит, где они живут, как деньги расходуются? Куда они уходят? Это ж вообще все невозможно. Слушай, буквально, наверное, недели три назад ко мне подходит один дедушка у нас в церкви, он пчел выращивает и говорит, пастор, я недавно ездил в Москву. А, начал с другого, говорит, пастор, а почему у вас охраны нет? Я говорю, какая охрана мне нужна у себя же в церкви? Говорит, а я вот сейчас был в Москве, я ездил в Москву, ездил в Слово жизни, хотел баночкой меда пасту Мацуну благословить. Я говорю, ну и как? Ой, говорит, меня сразу два здоровых парня за шиворот схватили. Куда? Я им говорю, я хочу мед, благословить, трехлитровую банку мёда привез. И вот у меня разговор такой стоялся с моим членом церкви. Вот, представляешь, сразу схватили. И я знаю эту систему, что там, ну, близость к телу или, или подойти к телу, это не всегда возможно, особенно вот таким непонятным и всяким чудным людям. Что бы делали, получается, автомат Калашникова. Может быть, это какое-то проклятие России, но я знаю другие. Ну, вот вы тоже пример такой. Я знаю американца, моего друга, его просто депортировали из России в современных условиях, да, потому что, ну, может быть, не потому что, но он скромно жил. То есть у него была старенькая машина, старенькая маленькая квартира, да, он в общем не выделялся в толпе до да, Ну это, поэтому это он американец не убился, мне кажется и поэтому тоже. тот американец о котором ты как-то снял документальный фильм который жили там в панельной многоэтажке, нет, семьёй, другой те, сказали, те, те остались еще до да, тот который 30 лет прожил да и вот так его подставили несколько раз под административные всякие дела и в итоге выслали в америку ну что вот вот вот таким образом так что я я думаю, есть другие случаи, но все-таки, может быть, на таком уровне, да, специально и службы специальные, да, они как-то посматривают, посматривают, потом понимают, как можно контролировать человека, да, за какие-то, ну, я не знаю, скрытые грехи, например, да, или вот какой-то такой образ жизни, да, и потом предлагают просто сотрудничество на своих условиях, иначе, будет ну, не очень хорошо, так, так скажем. Да? То есть я могу себе представить, как это происходит. Не, не думаю, что это прям искренне у них... Они сами по себе такие плохие люди, что вот вы выбрали э, такой образ жизни. но э, э, Слушайте, я хотел э, э, такую отсылочку в историю. Э, 1961 год, раскол во многих союзах, э, но ну, конкретно в Баптистском союзе, что мне близко, да как раз... Примерно на этом и строился, да, лояльность была самым главным, лояльность советскому государству тогда, российскому государству сегодня. И если человек не лоялен, то его преследуют. А если лоялен, ну, не то что прям оставляют в покое, да, но каким-то образом терпят. Да? Ну, вот подписывай там да, своих, как-то пиши заявление на своих членов церкви, да, с 1 мая там, да, с церковной кафедры, ну и так ну, какие-то да, свои, не пускай детей в церковь, да, и будешь более-менее нормально существовать. Но тогда же образовался такой ну, подпольный союз, и не один, который издавал там литературу, который там скрывались как-то, да, у которых ну, были понятно, свои общины. Понятно, что там все-таки э, компромисс был ради продолжения христианского служения. А здесь... Вообще речь идет о личном обогашении, о обогащении, об обогащении. То есть но, библейским слушайте, языком лихаимство в чистом виде. Это мире. же огромное еще здание. Ну вот что сказать? Ну слово жизни в Москве, если кто был, да, он просто поражается, да. Это такой храм Христа Спасителя для протестантов, можно сказать. Сергей, этому храму. И я знаю ситуацию со зданием, когда они покупали. Это здание часть. Оно стоит на одном фундаменте, вот, эта часть была института огромного, вот, там сейчас находятся несколько институтов, один из них ЦАГИ, который занимается, это секретный институт, тоже. На одном фундаменте ты должен понять, вот тоже крючок воздействия. В любой момент могут протестовать итоги. Там я насколько я знаю, штрафы это... большие, не погашены. Ну, много там чего есть, они всегда на крючке будут с этим зданием, как бы мы сейчас о нем не говорили, вот. Потому что тот же вот этот, этот институт закрытый, он военный, он занимается и торпедами, и еще чем-то. Это открытые источники, это и есть все в Википедии. Вот. И они находятся на одном фундаменте создания. Это просто был ДК, который принадлежал этому, этому институту в советское время. Они не могут отделиться, не могут сети отделить, не могут землю выделить. Это вот, Я ну... думаю, даже, даже, даже в этом разговоре мы преувеличим. Но сколько людей могут собраться там в слове жизни в Москве? Сколько вмещает зал? Еще двести они взял. Был на 900, ну, они рекомендовали. Вот, ну, для огромного города, 15 миллионов, это вообще ни о чем. Это не о Я чем, человек... пон... Это, это понятно, что мы просто в условиях ограничения религиозных свобод думаем, что это что-то грандиозное. А для той же Украины, где религиозные свободы существовали с момента распада Союза, вот такое церковное здание это для какого-то маленького городка типа Мелитополь, да, абсолютно маленький, ничем не примечательный городок, какой-то районный центр, где огромные церковные здания, которые, кстати, прибрала вон оккупационная администрация Запорожской области и поставила там Министерство спорта. То есть для свободных стран бывшего Советского Союза это вообще не является нонсенсом. Но я к тому, я, кажется, Андрей, что здесь... людям есть что терять, кроме своего личного благополучия, да, и они этим где-то в глубине души, возможно, просто оправдывают свое поведение, да? ну, ладно, там, вам легко говорить, вы нищеброды, да, а у нас здесь, смотрите, церковь большая, да, и какие-то служения, и телеканал, да, он, это же стоит все денег, да, и представьте себе, я тут сейчас начну как вы, так э, лишится народ Божий всего этого благополучия, да, поэтому, ну, немножко так э, на компромисс, ну, деваться ну, некуда, кажется, кесарю кесарева. Уж кто-кто, но народ Божий прекрасно понимает все эти компромиссы, я понимаю, есть... Э, э, не совсем далекие невежественные люди, которые, ну, искренне, да, разделяют вот эту кремлевскую философию вот эту вот симфонию единства вот этой философии, где церковь сливается с вот этой властью и там же вот идея подавления инакомыслящих, насаждения диктатуры и вот эти вот все преступные схемы, которым пропитано все современное российское государство. Но с другой стороны люди, которые искренне читают Библию, которые видят, что все это э, ну, откровенно противоречит христианской морали. Просто например. Прямую, понимаю, что там никакого компромисса невозможно найти, никак оправдать. Но это же их отвращает от, от церкви, отвращает от Бога. И получается, что в этом сообществе автоматически собираются люди, которые уже подвержены влиянию вот этой э, философии полу полукриминальной. Или наоборот, запуганные люди, униженные, э, находящиеся на каких-то крючках манипулятивных. Но это... Изначально нездоровое общество, и это община как, как христианская, да, единица, но у нее нет никакого будущего. А что, если власть сменится, и этому периоду будет дана оценка? Это ж мы видели в истории, когда люди крушили, громили церкви, взрывали их. Ну, мне кажется, что вот люди о которых, мы говорим, верхушка и элита религиозная, они сделали все, чтобы при смене режима в России э, народам была дана оценка их деятельности, и потом просто мы уже знаем, чем закончится. Но, с другой стороны... Они же до сих пор все ездят, путешествуют. Вот недавно Риховский где-то выступал, там у них на сайте висит, что типа используйте религиозные рычаги, там, используйте религиозное влияние. Вот у меня сейчас группа в Нью-Йорке, у меня группа сейчас в Европе, у меня там мои посланники еще где-то. Они свободно путешествуют везде и всюду. И также собирают пожертвования, также рассказывают о своей гуманитарной миссии, сколько они помогают там. Вот. И, и, и успех какой-то имеют. Вот здесь тоже надо подумать, как все это сделать, как оградить от их влияния. Потом мы еще должны понимать, сколько они создают там сетей, ячеек. Это же ни для кого не секрет. Если они сотрудничают, работают, то всегда будут создавать спящие такие ячейки на, в других государствах, на других территориях и своих посланников. Ну, по крайней мере, мы можем настоятельно порекомендовать всем, церковным общинам, организациям, находящихся за рубежом, держаться подальше от ФСБшника Сергея Риховского и его споры, его окружения, потому что ни к чему доброму это не приведет. Конечно, если вы не являетесь сами по себе уже агентом ФСБ, то вы найдете, конечно, очень много общего с, с этими друзьями. И я вообще рекомендую на будущее, как... За рубежом в Европе, в Америке, в странах Запада выискивать спящих агентов. Ну посмотрите, у кого тесные связи с э, Риховским, с верхушкой РосХВЕ, и э, присмотритесь к ним. Вот они, вот они как на ладони у вас, вот сеть готовая. Заключение, Альберт, мне хочется позитива какого-то, да, потому что ну, мы тут привыкли ставить диагнозы, да. Но, но каким образом это можно лечить в современных условиях? Ну, выжить мы еще как-то понимаем, да, ну, то есть сейчас включен режим выживания, так скажем, да, чтобы вот как-то устоять в этой буре. Но все-таки это тоже часть выживания думать о будущем. Да, потому что ради чего мы выживаем? Что, что будет потом? Да? Вот у вас какие есть по этому поводу идеи? Да? Каким образом, христианское сообщество протестантское хотя бы да, в России может быть? очищено, да, ну или как-то самоочищаться вот от всего этого наносного и ужасного. да, Что можно предпринять? Каким образом совесть сохранить в чистоте и как-то ну, дожить да, до лучших времен? Потому что я слышал уже ну, не один год назад, что нужно просто замереть. Знаете, как при какой-то ситуации замереть, ничего не делать, а вось пронесет. Вот. Но мне кажется, это не лучший Основать. вариант, есть ли у вас другой. Слушай, ты сам ответил на свой вопрос, когда вспомнил 61 год и, и инициативников, письмо их и отделение. Они выжили. Их общины не меньше, чем у тех же баптистов, которые пошли в регистрацию и которые взяли там под себя 50-ников и так далее. Они больше, намного больше. То есть мы, мы сами знаем ответа. Надо выходить из этих структур. Я постоянно говорю, ребят, ну, ну те... в Росфове же очень много хороших, искренних, талантливых а, ну, и честных людей, которые еще не замараны. И в ассоциациях, там 30 ассоциаций состоит. Но только верхушка, вот клан, Риховский же сам Духовный совет себе назначил. Раньше всегда выбирали, Духовный совет, из всех ассоциаций выдвигали. Но в 2019 году, я постоянно об этом рассказываю и говорю, на соборе РосХВЕ он предложил, говорит, я устал бороться там, с, с другими мнениями, вот и я хочу, чтобы это были мои люди. Пять или шесть человек из слова жизни входят туда, в Духовный совет, там из 15 что ли, или меньше. И это все его люди, понимаешь? Что нет системы противовесов. Я за это всегда говорил. Должна быть система сдержек и противовесов. Но это всего лишь начальство епископ, избранное на 4 года. Его выбираем. Это не царь, это не Бог, это не архиепископ Сия все и всех. Вот. Я, я предлагаю всем, я говорю, есть другие отношения, отношения Альянса, которые привезли, кстати, в Россию еще э, Лорд Редстер, Пашков, ты, наверное, или Пашков, как его, не знаю, как правильно, вот. другие деятели, вплоть до, до начала, до, до революции, да, э, были всегда люди которые, которые вот строили на отношениях, не на структуре, не на иерархии. Вот Россия всегда скатывается, всегда требует царя-батюшка. Кто-то должен нас лупить, ну, лупит, значит, любит, да. Кто-то должен на, на нас лупить. ведь есть Евангельский альянс, по-моему, под как раз чутким руководством Сергея Васильевича, разве нет? Или это другая да. структура? Нет, они создали, да, 17 лет назад или 18 уже, может быть, даже 20 лет назад. У них этот Ивановский альянс, я попытался тоже войти туда, работать, это российский Ивановский альянс, вот, он лежал под сукном. У нас была встреча, я, Власенко, ФСБшник наш Роман Бунин, Риховский, и, по-моему, опять Паша Ромер был, вот. Мы, мы, мы сели тогда, и они жестко сказали, вот первый вопрос ФСБшника бы нашего, он сказал, а зачем вам альянс? У нас уже есть консультативный совет глав председательской конфессии. Вот когда они думали, что какую структуру двигать, консультативный совет или евангельский альянс, евангельский альянс они положили под сукно. Это ну, как бы мертворожденная структура. Сегодня я возрождаю другой альянс, национальный евангельский альянс. То, что было уже, то, что работало, Предлагают церквям очень много. Вы не представляете, сколько мне идет разного материала по всем вот этим гнустостям, которые творятся, по хорошим вещам, по всему. Люди хотят, хотят жить, хотят дышать, хотят работать. Но, как ты правильно заметил, иногда боятся еще. Боятся всех тех же структур. Вот этот страх перед Риховским меня всегда поражал, типа, ну, а ведь он же там, он, он же с ФСБ связан, на нас, нас задавит тогда, нас посадит. Ты думаешь, Господи, кому же вы служите-то, ребята, а? ну как бояться одного человека, ну, Вот сейчас его впнут от, отовсюду и все, и все развалится, весь карточный домик, все фиговые листы поотвалится, и будет видно уже вся нагота ваша. Говорю, уходите, тем более, Сергей, ты сам из России, ты знаешь, что не требуется, не знаю, значит ты или нет, по закону теперь входить в какие-то централизованные структуры. Это совершенно не обязательно. Общины могут быть авто автономными. Закон давно внесли изменения. И о 15 годах, и о 50 вот этих э, летах, которые нужно там для ЦРО, и 15 для местной религиозной. Это не требуется сегодня. Любая община может существовать самостоятельно, по своему уставу, не входя ни в какую централизованную. Строить связи с тем, с кем хотят, дружить с теми, с кем хотят, приглашать друг друга, без оглядки там, на, на вот эти вот высшие власти. У нас а интернете их. В общем, выход Давай. есть, есть надежда, да, найдите в соцсетях Альберта Раткина, постучитесь там и спросите конкретные какие-то вещи, что делать для того, чтобы выжить в современных условиях. Сергей Степанов, Андрей Матынга и Альберт Радкин, всем спасибо, до свидания. Подпишитесь Вы... на канал «Крестовый О, подход», во-первых, наш, и обязательно найдите, YouTube канал Взгляд с небесной епископа, преподобного епископа Альберта Раткина. Помните, что ради этого YouTube канала завязался весь целый церковный совет заседал и требовал его закрыть, и где-то там, даже среди фСБшных кураторов, был переполох из-за этого YouTube-канала каналы. И если вы знаете меня, мои заявления, мою, мои позиции, и вам кажется, что я слишком резок в выражениях, слишком груб, э, скатываюсь на хамство, то вот вам, пожалуйста, абсолютно нормальный, спокойный человек, священник, который говорит те же вещи, но нормально, спокойно, культурно, пожалуйста, смотрите его, переключайтесь на него. Я не требую всего внимания к себе и не тяну одеяло на себя. Пожалуйста, есть люди, которые могут делать то же самое гораздо лучше, спокойнее и воздержаннее. Спасибо. Как это сейчас называют некоммерческая реклама. Спасибо, до свидания.